Друзья, всем привет! Привет! Мы находимся в Архизе на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии. И в этом видео мы расскажем вам о курорте, о том, на каких трассах стоит кататься, где жить, где есть, ну, в общем, все про наш экспириенс на этом курорте. Я впервые вижу такое количество людей в аэропорту Шереметьево. Сегодня очень большая очередь. Стоим уже час. Короче, просто когда летите в праздники, просто приезжайте сюда заранее. Ну все, наконец-то мы прошли. Лайфхак для владельцев Тельхофф премиум. Вы можете оформить два бесплатных прохода в бизнес-зал месяц. Не надо много. А, но, чтобы вам бесплатно включить его принял, можете это сделать. А, просто на его на месяц. Не обязательно даже его оплачивать. Вот. Мы так вот, и сделали. И, собственно, сейчас сидим и бесплатно вот, едим в бизнесе. Ура, мы все наконец-то встретились. Ура! С родителями, спаем. Плачу брать спать. Наш самолет скоро совершит посадку в аэропорту Минеральных вод. Вот мы уже в аэропорту Минеральных вод. Здесь 4 градуса. Ну, довольно ветрено. А -а -а. Сейчас забираем машину и едем непосредственно в наш домик. О, а я думал Сава. Уже Сава одна у нас дома. Здрасте. Папа, спай готов? Слушайте, я, я готов принимать пищу. Что, уже ну что, друзья, самое время рассказать о месте, где мы живем. Мы остановились в Хиле это такие домики в срединамском стиле, парнхаус, двухэтажные. И это все находится в поселке Архиз. Сразу стоит отметить, что в Архизе реально очень дорого жить. То есть сам Архиз – это как бы горнолыжный курорт. Да? Но не стоит это путать именно с селом Архиз, в котором обычно люди останавливаются. Мы остановились здесь, потому что здесь довольно недорогое жилье. Плюс у нас была задача найти жилье на пятерых человек и... Эти домики прекрасно соответствовали нашим условиям. Стоимость этого домика составила 15 тысяч в сутки, это на пятерых. Пока все собираются, сделаю небольшой рум по нашему домику. Здесь находится такая вот э, кухня небольшая, на которой мы все едим. И она объединяется вместе с диваном, на котором спит Илья. Спит, думай, сенеющий ребят. Так хорошо в Архизе спать. Я ночью еще погулять сходил там, воздухом подышал. Как думаешь, это масло с хлебом или хлеб с маслом? В твоем случае, масло с хлебом. С вами только на кладбище собираться. Короче, все, все помнят фильм про Гарри Поттера, что он спал под лестницей. Mm -hmm. Я, короче, предлагаю повесить плед вот так вот. Здесь лаунж. Потому Слушай, я реально такая клевая тема. Вообще кайф. Смотри. Слушай, зато я буду вот выглядывать. Далее идем в нашу комнату большую. Здесь спим мы. Здесь находится ванная комната, которая, как обычно, кем-то занята, потому что у нас здесь пять человек. И, конечно, второй этаж, на котором э, спят родители. В карвинге конты лыж врезаются в склон, вы как будто катитесь по рельсам. Вы должны также быть уверены, что лыжи не проскальзывают. На самом горнолыжном курорте жилье очень дорогое, и оно, может быть, не такое душевное, как здесь, потому что здесь такая небольшая территория, здесь такие классные домики, есть баня, беседка, чтобы посидеть, покайфовать, почилить. Вот вокруг тебя природа, горы. А там такая больше отельная история, гостиничная, да. Есть, конечно, всегда возможность выбрать, но если вы на машине, приехали либо из Москвы уже сразу на своей машине, либо вы арендовали ее здесь, то, наверное, мы все-таки рекомендуем брать домики, вот такого типа Нам очень ваш домик понравился да, очень, очень уютный И mm -hmm. внутри все так обставлено Прям очень классно Все очень со вкусом Чтобы добраться сюда Мы забронировали тачку Не скажу, что комфортно, но так Умеренно комфортно помещается 5 человек Ну доехать 3 часа вам точно будет нормально Также у нас куча было багажа И все поместилось в этот багажный И у нас чемодан? Чемодан в 5, наверное Сейчас у нас тетрис, тетрис чтобы уложить все 15 чемоданов, которые вы с собой взяли. Тачка это здесь незаменимая штука, если вы э, хотите ездить сами. да, Но если вы ездите на такси, учитывая, что цены на такси здесь выше, чем на той же розы хутор. То есть в поездка там около 600 рублей. Вот без такого крепления вам будет очень тяжело. Поэтому если будете арендовать машину, смотрите, чтобы либо на ней был багажник сверху, либо вот такие вот рельсы. Повалил очень сильный снег, вот утром такого не было. Так погода поменялась вот так вот мгновение ока все куплены скипасы а еще такая тема здесь постоянно ходят предлагают скипасы вот наш совет никогда не покупайте скипасы с рук потому что это может не очень хорошо закончиться мы сейчас находимся на южном склоне на самом маленьком подъемнике мы подняли сюда подъемник называется спутник и здесь зеленая и синяя трасса ну по большей части это для новичков чтобы или чтобы вам вспомнить да если вы долго не катались ну, сейчас тоже покатаемся здесь по-быстрому и поедем уже дальше наверх. Здесь есть два склона. Один южный, другой северный. Вот на южном всегда, ну не всегда, а чаще всего солнце. Вот здесь теплее а, и чё, снег быстрее тает. Вот. А на северном там в юго вообще жесть, весело. Но там снега больше и там больше пухляка. Нормальная, пологая, но ну, пока что Первая часть пути вот, Поэтому поедет комфортно ехать И вы видите очень классные виды Перед собой <музыка> Ребят, я погорячилась тем, что а, Трасса вторая Она супер а, пологая И прям супер-пупер Короче, здесь идет а, склон Наверное, под градусов 60 И, ну, эта трасса синяя Она вообще не для новичков То есть вы будете просто скользить, потому что плайн трасса, она так, немножко во льду, но при этом здесь больше такой хороший пухляк местами. Помощь нужна? Нет, все не хорошо. Пухляк. Помощь нужна? Но, честно говоря, ехать здесь вообще супер некомфортно, вот конкретно вот в этих местах. Вначале прям супер красиво, горы, а здесь уже такой, знаете, ну, не очень приятный спуск начинается. Ну что, первый день не обошелся без приключений казалось, что мои, мыжи, мои лыжи были сломаны, мои и лыжи. Мои, мыжи, да, мои лыжи были сломаны. Вот, мне детские дали просто травмоопасные лыжи, и я заметила, что они требежат в самом начале... Езды, но так как я неопытный опытный э, лыжник, я не могу сказать, типа, нормально это или нет. Мы разобрались, все нормально, но очень, конечно, разочаровала это, вся эта история. Что вот, ну как понимаете, ты стоишь вот в этой коморке, да, вот 100 человек в одной коморке. Как ты там поймешь, какие лыжи, что тебе дает? и ты, ты хочешь просто быстрее туда уйти? Потом ты понимаешь, что у тебя что-то дребезжит, ты к ним приходишь, и это на тебя сразу вот гонит, что ты сломал, ты должен заплатить штраф 15 тысяч. Спасибо: все равно за то, что они ну, лыжи поменяли, что они не стали там сильно ругаться. Хотя все равно ситуация не очень приятная. Да, прям осадочек неприятный остался. Только что мы проехались по 12 трассе, которая перешла в 4-ю красную. И я хочу сказать, что мне даже красная понравилась больше, чем синяя. А, потому что на красной меньше народу и больше снега. А, вот, и не так сильно скользишь. Поэтому, как ни странно, на красной мы проехались с большим удовольствием, чем на той же синей. Классная или ревертили. Поднялись мы по Млечному пути. И сейчас поедем по 14-й черной. Задача проехать черную. Едем по 16-й. И потом уход влево на черную и уход на зеленую. Это вообще не синяя трасы. Это же красная уже типа пидец. Дальше очень легко будет, да? Да. Это вот один и все, да. дальше Да. Суды. Это тип, чтобы нервишки, наверное, разогреть. Да, а потом... да. да, да. Конечно, конечно, сейчас. О, спасибо. Ранил вас Бог, Архыза. Такие хорошие лыжи дают в детские, что а, мы не могли их... На... Ну, то есть они должны их сами настраивать. Мы их настраивали за них. А, вот, сейчас они отлетели, я не могу их на склоне одеть. Я должна, ну, как бы, ходить просто пешком по горе. Это что за вообще закатание? Угу, вот так. Только единственный друг, который вот есть... Я понимаю, в чем прикол этой системы? Она должна зафиксировать тебя, е-мое. Просто какой-то Спасибо. Это, типа, Нет, это чуть-чуть не донастроили. Mm -hmm. Черная 14 -е. Let's go. Let's go, выдвигаемся. Да. Самый опасный, коварный склон там внизу. Народу черный никого. Но смотрите, как их высота. Поймали кантик. Страшно. Кстати, вот в ресторане или кафе да, «Забегаловка», я даже знаю, как это назвать, «Пики» продают очень вкусный мед, вот там он продается на булочках. И мы, короче, вчера купили, и очень классно выглядит. У них есть всякий земляничный мед, мед с манго, там всякое такое, вот они сами все делают. Большой выбор десертов, мусовых, всяких тортов, эклеров, ну, Короче, большой очень выбор, те, кто любит то есть, если вы хотите купить всякие местные приколы, типа, там, мёд, какие-нибудь для Глинтвейна, там, хачина, то вы можете вот заехать в Сбегаловку Пики, купить здесь все и тут прям очень все цивильно и прям супер-классно. А хачина будет в итоге не очень или лучше. нормально. Вообще, конечно, хотелось бы отдельно отметить культуру Провождение здесь, да, культуру катания, которая, в принципе, наверное, отсутствует. А, да, провождение это просто пипец. Пока вы стоите в пробке, все здесь едут навстречку, подрезают. Читаю комментарии. Давайте хоть через одного лунку пропускать. но ну, сейчас уже стоим, ей богу. Где гаишники? У Плайна можно забрать права, но брат, сват, сват, брат. Один девятый регион. Ноль девятый регион, молодцы, заняли всю встречку и за них ставим глухой пробки. Местных гаишников тоже нужно разогнать. Ноль девятый регион офигели по встречке ездить. Где ГИБДД? Почему не регулируют, не контролируют? Безобразие. Что здесь происходит? Где, где ты? Что просто, за бред? проехать от одной парковки до другой, нужно потратить типа часа. Да? Просто охренеть. Ну вот что это такое вообще? Мы получается сидим, просто ждем родителей. Вот просто чтобы вот 5 минут проехать времени, вот мы их ждем сейчас, вот сколько mm. они? 30 минут, через 30 минут они только приедут. Да бог. Ну просто трэш. Короче, в чем минус этого курорта? Здесь неорганизованность. Очень длинная идет, а есть заход которые вот сбоку. И очень много людей просто заходят сбоку и начинают встраиваться. Вот. А это что мы стояли там типа 30 минут, от никого не волнует. Вот почему нельзя как-то, не знаю, какие-то коридоры сделать более-менее да, уже регламентированные? Или людей поставить, которые бы регулировали движение? Если бы было более организованно, то все проходили гораздо быстрее. Получается, что ты типа, стоишь в среднем там, по полчаса, 40 минут можно стоять внизу спокойно. Вот, и пока ты доехал, то есть ты за день там ну, раз четыре 4-5, да, ты можешь, не больше. Подняться спуститься. Вроде все нормально, ну но вот, блин, такая, там такая заруба, просто начинается с людьми, вот просто ведут себя реально настоящее быдло. Вот, начать тебя пихать, толкать. Вот, ну, вообще культура, вот просто, ну, я не знаю, никакой нет. Вот, вообще никак. вот в такие моменты реально вот портит просто весь отдых, все впечатление. Что вы так Последний день мы не выдержали и решили купить паст-трек Сейчас вот едем на кассу, потому что на северном склоне вообще нет кассы Ты там ничего не можешь купить Все инфоцентры есть только на южном Но слава богу здесь есть фуникулер, который перевозит вас с одного склона на другой Поэтому мы сейчас пойдем и купим, потому что очереди, кажется, сегодня еще больше а, ну вот, мы взяли фаст-трек. по преследую преступника на мотоцикле. И что вы думаете? А фаст-трек тоже очередь. Конечно, она меньше. Она там где-то человек 20, наверное. Вот. Но а, все равно она есть. И после того, как вы проходите очередь, вас запускают а, в общую вот эту вот а, такую мясорубку, где вы тоже должны проталкиваться на пути к подъем, ну, на пути к кресивнику. Крес... Крес... А, а вот на подъемнике Союз вообще нету фаст трека. Вот. Но здесь очередь небольшая, поэтому здесь не так критично. Мы идем на подъемник млечный путь и покажем вам, как по нему проходить по фасттреку. Здесь фаст реально рабочая тема, потому что вы сразу садитесь в кабинку, вы не садите даже в общей очереди. Мы поднялись на подъемнике Союз и сейчас находимся на самой высокой и доступной точке э, для катания. Дальше идет подъемник Аполлон, но он сегодня не работает. Вам нужно будет ехать на двух подъемниках. Значит, первое это самый низ Северный Сияние, а второй – это уже Союз. Вот на первом подъемнике мясо. Там просто нужно за две недели типа начинать посещать курсы карате, чтобы там себя защитить. Немножко проголодались. И, ну, на часах уже без 24. И мы решили зайти вот в кафе, поесть. На вывеске написано, что они продают хычины. Вот. Но мы пришли, а там никаких хычинов нет. То есть все, что там есть, это всякие сникерсы, риттер-спорты, шоколадки. Вот. Также... Ну, то есть из еды там, по сути, ну, ничего нет. Только одни десерты. Попросили овсянку, овсянки сказали, тоже нету. Из еды, если вы вот, проголодались здесь, да, и хотите что-то перекусить... Нужно что-то брать обязательно с собой. Какие-то фрукты, мандарины, бананы, яблоки. Огурец. Помидор. И снейки. Ну, все берите с собой. Потому что шансов, что здесь вы купите что-то нормальное, очень мало. Вот. А еще здесь оверпрайс. То есть, типа, сниппер стоит там 150 рублей. Риттер стоит 250 рублей. От подъемник союз вниз идут две трассы. Но одна недостроенная, синяя, а вторая зеленая. Вот мы сейчас будем по зеленой кататься несколько раз. Но мне кажется, что здесь, в принципе, такая трасса чисто покайфовать, да? Такая зеленая, покайфовать. Да, здесь, кстати, вот приезжаешь наверх, и уже как будто тише, воздух чище, людей как будто чуть поменьше, как-то спокойнее сразу становится. Поэтому здесь приезжаешь, так вот, прям отдыхаешь душой. Очень красиво здесь, можно почилить, посмотреть а, грустные, на знаете, виды, за... на горы. И в общем, не трасса, а просто одно наслаждение. Трасса прям кайфовая, ребят. Если хотите просто так с душой покататься, здесь прям отлично. В принципе, для тех, кто не очень уверенно катается, здесь не очень много таких трасс. То есть вот здесь как раз зеленая одна трасса с, на северном склоне с классным видом не другая трасса зеленая, это которая как раз вот на той беспонтовой трассе, про которую я сказала. Вот, но синие трассы в Архизе, они довольно жесткие. То есть, будьте готовы к тому, что у вас будет идти уклон по 50 градусов. Где-то придет, где-то будет лед, на самом деле. И... Ну, в каком-то смысле для новичков архис это, ну, наверное, не очень хороший курорт. Посмотрев пару роликов от блогеров про архыз, нам стало понятно, что кроме проплаченной рекламы прокатов, красивой каталки и видов, в них мало правды. Но курорты все трассы одинаковые, цвет практически не имеет значения под тонким слоем снега жесткий лед, от чего иногда бывает сложно получить удовольствие. Половина людей в Архизе вообще не умеет кататься и просто подвергает опасности остальных людей. Вот, например, ребенок летит на всей скорости, вообще не умеет тормозить и по итогу влетает сноубордиста. Вот две девушки-лыжницы вообще забыли о существовании шлема, хотя едут на подъемнике на очень тяжелой трассе. Вот в меня чуть не влетел лыжник, видя, что меня снимают с правого угла. Видел, капец. Очень много людей приезжают и думают, что это так просто, и прям залезают да, на высокую да. эту гору. Это, конечно, вчера вот прям, думаешь, куда вы лезли-то, когда да. вообще собирались туда. И стоять не умеют, ой, вообще. Да, да. Так трамвирова. приезжали двое детишек было, она две руки, две кисти поломала. Она. Да, а мы не... вот пока стояли, брали оборудование, там травпункт рядом. И человек 6, наверное, да, вот, привезли на носилках, на колясках. Ой, я даже сначала думал, что нам вообще не ходить. Если вы хотите покататься вечером, то у вас есть всего две трассы. Это зеленая и синяя э, на южном склоне. Спутник – это подъемник, который вас доставит до вершины этих трасс. Э, и кататься здесь можно до 10 вечера. Вот. Стоимость каталки 1250 рублей с человека – это взрослый билет. Есть смысл, нет смысла, решайте сами. Но как по мне особо нет, потому что эти трассы они очень легкие, они не такие интересные, и их всего две, поэтому вопрос как бы насколько вы получите много удовольствия. Жалко, что закрываются подъемники так рано, то есть они в 4, в 4 уже заканчивают работу и все, не поднимают. Мы сейчас на северном склоне, здесь трассы начинаются с синий, с третьей, и потом они плавно переходят в черную, в красную, вот мы сейчас попробуем по всем покататься и потестировать эти трассы. Итак, мы начинаем ехать по третьей трассе, это синяя Мой трасса. Вон. Of sunset We Nuggets Uggers, we live summer with no regret. I have disposed my hands with water from Crystal Lake. The sun could chew me up before I can do it my way. I can't believe трасса вот здесь вот приходит в красную вот посмотрите плюс какой вид кайфовый вообще это просто топ this... это все это раскатано да дырочка трасса так это красная трасса Снега уже почти нет. О. О. Вес, вес, вес, вес, вес. Левый. Правый. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Контуйся, контуйся, контуйся. Растуся! Черная трасса, ребят. Это черная трасса, братьки. Мы сейчас по ней погоним. Полетели. Полепитохали, братка. никого вообще поехали так как я молился мама мама мама мама мама мама раз черная братья возьми мама скорость и полетели как тебе в целом просто. Мне показалось прикольно. Там, короче, надо искать фишки. Вот надо искать такие вот места, где можно прыгнуть, и можно что-то сделать. Потому что просто ехать по трассе без На третий день уже хочется что то Ну, чуть-чуть более интересного, короче. Ладно, пойдем кушать. В общем, решили мы поужинать в ресторане «Вкус гор». Но чтобы сюда добраться, нам нужно было пройти 20 минут. От подъемника, получается, «Млечный путь» до у самого левого посмотрим насколько здесь вкусный ресторан в отличие от Высоцкого мне кажется здесь вкусный, да? о, вот, спасибо Хорошо. да, мы бурбаты, поэтому здесь не обмануть. о, класс ну, значит, не да. зря идем 20 минут приступаем к поеданию ужин или обеда, не знаю, как это назвать пачкури здесь хороший, да? да, пожалуйста а в чём ваш, пожалуйста сурка что, вот что? У меня у вас лосося или форелью, порция довольно нормальная, не проищает десерт, а так у нас профессиональный кондитер, она может сказать... Что... Это не меренговый рулет. А? Девай -девай. Рулет кокосовый, а -а -а. но не меренговый. Беренги десерт. там нет. Но если хотите нормальный кондитер, меренговый рулет... Прощайтесь к маме. Она вам он, с удовольствием не здесь. Это вкусно, но просто рулет копосовый сам. Да? Часто копос. И да. Принесли щеки. это мне, да? Ну что, вот и подошел к концу наш вакейшн. Наш отдых в этом прекрасном месте. В заключение хотим сказать, что приезжать сюда однозначно стоит, хотя брать того, чтобы разнообразить свой отдых, попробовать в трассы, покататься. Ну, также здесь просто прекрасная природа. Здесь можно приехать летом на рафтинг, на поездки на квадроциклах. Очень много различных activities вот такого рода э, в дикой природе, типа трекинга и, ну, всякого такого активного отдыха. Мне, в принципе, понравились трассы, но я думаю, что если бы там было чуть-чуть побольше снега, было бы, наверное, еще круче. Мне понравилось то, что было очень много людей, и это, конечно, очень портило все впечатление горнолыжном курорте, потому что полдня стоишь просто и полдня ездишь. Ну, а так, в целом, наверное, мы бы советовали сюда приезжать не в праздники однозначно, чтобы насладиться всеми прелестями горнолыжного курорта Архиз. Ну, а вам, как всегда, спасибо за то, что смотрели это видео. Пишите комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Пока! Всем пока! Там на подъемке спутник так-то так-то, типа, следующий пошел трасс номер 16. Просто рассказываешь, какая трасса, оставляешь сверху ну типа... Зеленый экспресс, зеленая река. Так, запись пошла. Тупо сказал, давай. <серк> какой цирк начался опять. <плёп> <серк> Не оставляй, чтобы меня снимало. <плёп> Вам нужно будет снять видео, потом на пленку сфотографироваться, а? потом снять видео Слышно, интро, потом с Фейерверком встретить <свист> Мы что, долго сидели, не смеялись Сейчас вас прорвало, что ли?